Привет всем. Александра Сонарова мы проводили. Был он всего два дня. Два дня приходили люди на прием, остались, остались отзывы. Я сейчас парочку почитаю, кто не успел попасть. Сегодня была на приеме у Александра Сонарова, осталась очень довольна, искала много лет профессионального кастоправа. Это действительно уникальный профессионал. Сначала не решалась идти три раза. Аннулировала консультацию, но в итоге получила прекрасные результаты. Кто надумает, не сомневайтесь. Результаты получите положительно. Только что из-под его рук вышел. Бомба. Сегодня и завтра записывайтесь на личный прием, пока он в таревьехе. Прошелся по моему телу. Он же остеопат, костоправ массажист с 30-летним стажем. Не пожалеете. Мне просто нужно несколько приемов, но уже после первого разительно подвижки в положительную сторону. Вот подумаю, как мне к нему прилететь в Гамбург или еще куда по его графику. Следующий отзыв. Здравствуйте, был на приеме у Александра. Самочувствие супер. Процедура болезненная, но эффективная. Советую всем. Ну и эта переписка. Тут, видимо, кто-то следующий, кто был на приеме, отвечает ⁇ болезненная, потому что прорабатываются застойные мышечные области, триггерные точки и так далее. Защиты и перекос в костях и позвоночнике устраняются без боли. В своей жизни приходилось испробовать на себе спортивный массаж. Но этот на порядок эффективнее. Таких отзывов есть много, я частично все их читать не буду. И в принципе в группе позвоночник Страна жизни можно посмотреть. Очень много видео люди записали, видеоотзывы: Я это к чему? Александр приехал, он дал систему восстановления. Систему восстановления используют люди которые были на приеме или которые были на семинаре. Они сами используют, поскольку он сам о себе говорит, я не волшебник, я могу что-то поставить на место, но дальнейшая работа над собой будет зависеть только от человека, который будет ее делать. То, что нас приводит к болезням, это наши действия он дает другие действия которые помогут уводить от болезни но вместо себя он здесь оставил людей которые прошли у него обучение потому что он еще проводил мастер-класс для местных массажистов они профессионалы они умеют делать хороший массаж он показал некоторые вещи которые помогают убрать то чего ну то что он из его практики, из его опыта они это научились делать и вы на такой массаж можете попасть в салоне таис есть массажист который использует его методики особенно для женщин у которых есть э, такие проблемы, как недержание, циститы. И вот это все то что касается женских болезней репродуктивной системы преимущество то что это будет делать все-таки женщина к мужчинам же люди не очень хотят идти но эффект от этого массажа и от тех действий которые она делает то что люди называют болезнями такие как циститы, недержание бесплодие ну, заболевание женской репродуктивной системы при помощи методики сонарова они если убрать причину их возникновения они очень быстро уходят и это уже зарекомендовала себя методика она дает прекрасные результаты и люди забывают об этих болезнях и больше никогда о них не вспоминает. А, вот я уезжаю, но люди с проблемами, которые остались с людьми, они могут обращаться не дожидаясь меня, к Татьяне, потому что вчера она с успешным, так скажем, меткой отлично закончила мастер-класс и она может вам помочь избавиться от целлюлита, а, цистита, а, ну, так скажем, застоя лимфы. То есть оздоровительные практики, которыми она уже владела, плюс те практики, которые мы вчера прошли, помогут вам стать здоровыми, сильными, успешными и так далее. Успешные в своем здоровье, поддержки и Обращайтесь к Татьяне, она вам поможет. Итак, Александр Санаров улетел, а специалисты, которые используют его методику по восстановлению здоровья, остались. Найти их вы можете по адресу салон Таис, Таревеха, Гумерсинды, 25.